Всем добрый день, приехал я за автомобилем с города Новокузнецка, 4 -го города, город Набжэнчелны, работал с менеджером Сергеем очень быстро, гостинку мне нашел переночевать мне. И буквально за 30 минут оформили все документы на машину. Я очень доволен.